друзья привет на нашем канале с вами демонаид я сейчас попробую записать дорожку звуковую потому что то что я рассказывал в ролике где я показывал наши апартаменты я отрезал и оставил только непосредственно о самом нашем жилье. Просто получилось как-то тихо и скомканно. Поэтому уже на исходе дня, посмотрев уже залитый на YouTube ролик, я его обрезал, посмотрел, что я наснимал за день, свои впечатления в голове, отфильтровал, то, что за день произошло. произошло как бы много чего нам подпортило настроение. Сначала погода подпортила, а потом некоторые наблюдения наши негативные. И то, что я сегодня рассказывал и не во что в ролик, там тоже есть немного негатива. Так что накинул как бы раз такая волна от меня пошла пусть сразу все уйдет надо прочистить чакры да и потом уже позитивно набираться ну что у нас просто погода нас сильно подводит значит шторм сегодня Федя, когда мы пришли на море, мы хотели искупаться быстренько и поехать в Батуми. Но шторм настолько сильный был, что мы сразу отказались. Федя хотел доблестно обмакнуться, уже залез по пояс, намок в набежавшую волну. Но мы как бы сильно не пугались потому что товарищ у нас как бы с океанской волной он на шри-ланке сталкивался и во Вьетнаме, и на Филиппинах в общем, бывал этого мы не боялись, но испугался спасатель, его не, не было, он проснулся, я как чертик из коробочки выскочил, в общем, убедил нас не залезать но ну, и мы тут же значит, пошли переодеться и поехали в Батюрик что касается поездки но ну, вот из Махинджао выходит 10 номер автобуса кроме маршруток маршрутка вроде 31 -я. 10 и 10 -я. не сразу, но мы нашли остановку сели, поехали нормально доехали все это время моросил. Дожди то э, чуть поменьше, то сильней. В общем, ехали мы, наверное, полчаса, то есть усилился. Мы вылезли план. У нас был по новому бульвару погулять, я как бы не был там. И Федя как любитель Макдональдсов, я пообещал, что он увидит вот э, Макдональдс, который находится за озером, а, там еще отель Куртярд строится сейчас такой в виде ов овала такого белого интересное здание. В общем нашли мы этот Макдональдс, поели, да, на троих шестьдесят лар, вот считайте сами это как бы мы не сильно старались но в общем наелись как бы полностью в общем нормально, но без фанатизма поели ну, вот 66 лар на троих фактически взрослых людей если кому интересно и потом пошли мы по новому бульвару гулять Собственно Какой негатив вот Все хорошо бульвары стройки Красивые дома строят Много чего Интересного Велосипедисты Я так посмотрел Что сейчас меньше велосипедистов Там где вот это колесо обозрения Они просто видимо туда Переехали на новый бульвар их там очень много. А потом, когда мы решили, что уже пора к дому поворачивать, и вот тут началось нечто. То, что прорекламировано везде <coughs> о Грузии, что это страна очень продвинутая, новые технологии, новые всякие внедряются инновации и в общем видно что это как бы озвучено вложены средства реклама везде но когда вот реально что-то вот и сим-карты у нас как-то все очень сложно то есть наверное это работает но надо знать надо, чтобы тебе кто-то рассказал, что ты покупаешь, как там докладывать деньги, как что. В общем, сим-карты у нас с одной деньги все списались, но другая пока функционирует. Но тоже как-то с какими-то странными перебоями. Так, но сейчас вот я о транспорте скажу. Старый проверенный способ маршруткой, где платишь деньги водителю, очень хорошо работал, когда мы на маршрутке приезжали в Батуми, которая шла из Кабулети, 31 номер. Мы два года назад из Кабулети, собственно, на ней ездили. Чем она неудобна? Она в Батуми доходит вот до самого начала, там, где морской порт, и обратно туда идти вот из центра достаточно далековато. А если туда, на новый бульвар, это вообще далеко, это неудобство. А вот десятый автобус, он проезжает как раз по новому бульвару туда. И вот, когда мы в Батуми ехали, мы пытались как маршрутки расплатиться деньгами. Водитель деньги не взял, нам сказал, что карту надо покупать. В общем, деньги нам вернул. А обратно, ну, мне неприятно ездить с зайцем, я уже как да, давно не студент. Студентом-то я пытался избегать таких да. э, вещей. А, а сейчас, ну, я считаю, себе дороже сидеть, не нервничать, чтобы этот э, злосчастный лар не заплатить. А, не люблю таких э, вещей, а тут опять оказалось. Ну, Смотрите, мы, мы поняли, что надо купить карту в таких э, терминалах, как у нас вот терминалы Киви. Там, вот, то у него такого пункта меню не было. Э, вообще меню немножко запутанное или или оно работает как-то странно. В общем, мы не нашли, как эту карту, как ее купить, как ее пополнить. Потом нам уже помогали грузины, там возле автобусной остановки мы пристали к одному, он отвел нас к другому терминалу, сам попробовал, ничего у него не получилось. Я уже зашел в отель там как раз вот один из этих роскошных отелей что настроили на новом бульваре. Думаю, ну, как бы и сострадание туриста может, помогут. Там вообще было интересно. Тетенька на ресепшене на меня вытаращилась и сказала, ну, говорит, надо в банке. Надо в грузинском банке. А что значит грузинский? Тут, наверное, еще какие-то. Ну, она сказала, что именно грузинский банк нужен. И долго рассказывала, как сколько пройти по бульвару, потом свернуть еще пять минут пешком. А но в конце этой тирады она сказала, но сегодня все равно не получится, поэтому придите в этот грузинский банк завтра. Ситуацию представляете. Вот мы на автобусной остановке. И мы, да, зачем мы придем в этот грузинский банк завтра, да? Мы тут ночевать будем, или это может какой-то тонкий троллинг, может над нами постебались, не знаю, или это просто отключение отделов мозга после рабочего, в конце рабочего дня, я не знаю. Да, еще, когда я криво усмехнувшись уже уходил, она говорит, ну, а завтра-то воскресенье, так что и завтра не получится. В общем, это полный отвал башки, но это еще не все, не вся наша эпопея. Мы знали, что тут Яндекс такси есть, хотя вот Таких машин, на которых прям Яндекс написано, что-то мы не видели, но оно присутствует, приложение показывает, что можно доехать. И вот, раз нас автобус не везет, давай такси вызовем. Что-то там нам 6 или 8, Лар показал. Нет, нет, нет, Яндекс даже не, не стал искать почему-то сбросил Тамара с ним общалась я вот тонкости не могу сказать почему мы с Яндексом задвинули идею и решили такси Максим вызвать Это тут самый наверное распространенный такси даже номер помню 24 20 какой-то перед ними префикс надо еще набрать но не суть важно мы Нашли, как правильно звонить, позвонили, вызвали. За 8 лар нас собрался. Причем звонили мы так. Там диспетчер. Она как-то по-русски, видно, не очень понимала, поэтому Тамара попросила тетушек, стоявших на остановке, которые по-русски, и по-грузински по хорошо говорили, чтобы они помогли ей сказать какой адрес откуда мы едем они очень долго говорили кстати по телефону не знаю может там уже у нас и трафика еще съелся но в общем договорились потом она спросила куда тут я уже ответил я как наш адрес в Махинджаури сказал там она сказала да значит ждите ждали мы долго ну не, не знаю долго десять 15 не могу сказать но к тому времени подошел автобус которого мы ждали еще дольше и мы решили да как говорится и бог с ними со всеми сели мы в автобус и вот так вот с зайцем мы проехали до самого пробка там целый час мы торчали в этом автобусе но ну, это дурдом мы и заплатить не смогли на такси не уехать. Вот как бы инновационная, инновационная такая у нас в Грузии получается транспортная система. Наверное, все как-то развивается в правильном направлении, но с какими-то недоделками, перекосами, не знаю, разовьется это. Или же опять на старые маршрутки проще перейти. А, хочется пожелать грузинам не бросать это дело, развивать его дальше. Мне кажется, они даже устали от этих инноваций. Вот их колесо, колесо возле него, вот эти мобильные фигурки Али и Нино, они что-то не работали. Вот мы были ночью, они стоят, не двигаются, не светятся, друг через друг не проходят. Мы даже заволновались Символ Аджарии. Новый, можно сказать. Символ нового Батуми. Надо бы починить, наверное. Да. Вот. Вдобавок ко всей этой куче я скажу. Цы цыгане. Да, Дело не в цыганах. а Почему ребенок лежит на асфальте? Девочка-цыганочка. Спит, наверное. Я надеюсь. Вот я шел ночью, там темно. Ну, где-то что-то светится, но не настолько хорошо, что мне кажется, кто-то может наступить на нее. Просто на асфальте, без ничего под нее не подложено. Я в шоке. Ребята, я в шоке. Ну это я минусы рассказал. Плюсы тоже будут. Ладно, пока все.